Проект «Прогулка по полярному» выходил на канале все это лето и даже немного зацепил осень. Отсняв и показав вам 11 выпусков, я могу наконец подвести итоги, ну и показать вам, что же осталось за кадром. Начнем, пожалуй, со статистики. Запись идет. А статистика проекта такова. 1891 просмотр, что для моего канала, безусловно, является довольно-таки большой цифрой. 105 оценок мне нравится, 25 комментариев и 32 видео были добавлены в плейлисты. Проект прошел невероятно успешно для моего канала. Видео действительно смотрели, учитывая то, что я не выкладывал их на свою страницу ВКонтакте. Вспоминая условия съемки, хочется отметить, что снимали мы и в снег, и в дождь, и в ураган, и под палящим солнцем. Таких ситуаций на съемках было предостаточно, и нам приходилось подстраиваться под них. Всего мы отсняли 10 выпусков, один из которых разбили на две части. Снимали мы их на протяжении 13 месяцев, что для моего канала является довольно большим сроком, поскольку еще ни одно видео так долго не снималось, а тут целый проект. Но с другой стороны это является плюсом, поскольку в проекте демонстрируются различные времена года и различная погода, что добавляет разнообразие. Самый первый выпуск был отснят еще в сентябре 2016 года. Его можно смело назвать пилотным, хотя бы потому, что в выпуске заметен мой почерк второго сезона. Несмотря на это, у проекта никогда не было пилотного выпуска. Он даже не снимался. Идея пришла ко мне в голову в конце лета 2016 года. Тогда я решил возродить старые-старые видеоролики, которые вышли на моем канале еще тогда, когда я снимал видео по компьютерным играм. Тогда я просто решил показать своим немногочисленным зрителям свой город и отснял видео, которое я назвал «Гуляем по полярному». Видео было очень плохого качества и нагрузки не несло абсолютно никакой. это довольно-таки интересно. А что вон там вот, в, вон в том углу? местах Чтобы показать вам свой город. Все-таки этот город находится за полярным кругом, и здесь тоже есть свои. Нет, и может быть и несколько недель, но в конце концов эти даже люди приходят. Значит, здесь, Значит, здесь никого нету. Так, а что у нас тут? Вот, может, кстати, каскад увидеть с высоты. Ну, у нас, согласитесь, это красивый город, конечно, это не... Лишь после того, как я решил, что буду создавать качественный контент про свой город, я убрал этот видеоролик из общего доступа. Обдумывая идею нового проекта для канала, я посчитал, что этот ранний набросок можно трансформировать в действительно интересный проект на канале, но еще и информативный. Я очень не хотел, чтобы видео этого проекта были похожи на то, что вы сейчас увидели, так что я сразу понял, что снимать мы будем долго. Всего в планах было около 12 выпусков. Что же, такова предыстория проекта. Многие его детали позже придумывались буквально на ходу. Например, рубрика «Фото на память» или демонстрация эпизодов следующего выпуска в титрах предыдущего. Ой, сколько нервов было потрачено на эту систему, поскольку ты не можешь завершить монтаж текущего выпуска, пока не отснимешь следующий. И это иногда создавало трудности. Съемочных дней было несколько, и, как правило, сначала я записывал себя, а через несколько дней выдвигался на место, чтобы заснять красивые виды. Так было легче понимать, что будет в видеоролике, а что нет. Но иногда из выпусков все же убирались некоторые крайне интересные моменты, просто потому что я себе изначально поставил требование, что видеоролики не должны быть дольше 15 минут. Из этого правила делались иногда исключения, но это было скорее не жесткое требование, а больше как рекомендация самому себе. Согласитесь, очень длинный видеоролик смотреть сразу не хочется, его сразу откладывают в долгий ящик. Так что представляю вам нарезку интересных моментов, не вошедших, к сожалению, в основной проект. Итак, выпуск номер два. Оттуда пришлось вырезать целый кусок с нашим хождением по тогда еще доступному мосту. Это был, кстати, последний раз, когда нам удалось по нему походить. Позже его настил начали разбирать. Вот я иду по этому мосту, и я совершенно не узнаю то, что здесь было ну, буквально три года назад. Мост очень сильно накренился в левую сторону, если смотреть на бывшую первую школу. Хотя, примерно это мы видели, когда находились под мостом. Часть ограждения попросту отсутствует, но вот. я абсолютно не узнаю этот объект. Ну а теперь я предлагаю посмотреть на, на вариант номер два, который безопасно предлагают гражданам города Полярного, жителям улицы Моисеева и Душенова, чтобы обходить данный овраг. Вот мы подошли к концу. Съемки третьего выпуска проходили в довольно отдаленной от города точке, так что туда приходилось добираться на автобусе. Это сыграло с нами злую шутку, когда мы забыли в нем камеру. Благодаря внимательности работников Сежногорского АТП, камеру нам вернули, вместе с записанным материалом. Из невошедшего хочется отметить, как я пил со своим оператором чай. Я хотел, чтобы это было в выпуске, но в итоге это осталось за кадром. Друзья, вот вам совет, на большие съемки всегда, ну, как бы, берите с собой что покушать, потому что это действительно, э, ну, удобно, я вам скажу. Сейчас мы записываем третью серию прогулки. Э, я вам просто покажу, что вокруг, объектив надо протереть, но вот это вот залив, и вот это море. Он сгодится, чтобы его пить, или он еще не настоялся? М -м -м, настоялся в самый раз. Че, все... Это будет самое оно. Друзья, прогулка по Полярному, выпуск 3. февраль. Приятного чайку! Взял бы я еще с тобой полгасу. О, полосу, да. С путем, вот, просто Третий выпуск был единственным, в котором мы катались на общественном транспорте. Во все остальные уголки нашего города мы ходили пешком. Съемочная группа состоит всего из двух человек, так что это было действительно настоящее испытание. К примеру, на съемках четвертого выпуска мы прошли почти 5 километров в одну сторону. На съемках пятого выпуска мы прошли 3 километра. На съемках седьмого выпуска мы пробирались через сопки и тоже пешком, неся на себе оборудование. В пятом выпуске в кадр не вошел момент, как я оставил в многоэтажном доме сумку для камеры. К счастью, из поселка мы еще не ушли, так что путь я проделал не длинный. Этот придурок забыл э, сумку для камеры, давай за ней иди обратно. На этаже в иди давай, я жду. Спускайся давай. И, вспоминая съемки третьего, четвертого и пятого выпусков, хочется отметить, что все они снимались как минимум в два съемочных дня по 3-4 часа. Так что расстояния мы действительно проходили огромные. Дальше пошли уже более простые съемки, потому что они не требовали далеко выходить за пределы города. Например, вот что не попало в шестой выпуск. Вообще, я однажды по нему ходил, когда он еще был целым. Вот это чувство, когда стоишь и смотришь на ручей Чайковского в овраге, вот здесь вот внизу, это на самом деле непередаваемое чувство. Сейчас мы, к сожалению, уже идти не сможем, поскольку, конечно же, тут уже ходить не очень безопасно. Ну, и давайте совершим финальный, наконец, прывок и поднимемся наверх. И перейдем к рассмотрению объекта соседнего, по которому сейчас ходят люди. Но даже несмотря на небольшой состав съемочной группы, мы как-то умудрялись шутить и разбавлять атмосферу съемок. Например, на съемках третьего и первого выпусков мой оператор взял в привычку кидать большие камни в воду. На память может, чтобы туда еще вернуться. Давай. Вообще, это было действительно хорошо проведенное время. Я со своим оператором посетил множество красивых и интересных мест, в которых даже сам иногда не бывал. Проект людям понравился. Это видно по количеству просмотров, а значит силы были потрачены на него не зря. Выпуски проекта вы всегда можете найти на моем канале и пересмотреть особенно понравившиеся моменты. Ну а что я? А я начинаю производство нового проекта. Пока что я ничего о нем не скажу, чтобы сохранить интригу, однако я сообщу, что съемки этого проекта начнутся уже совсем скоро в этом месяце, и этот проект точно так же будет посвящен Полярному. Он будет значительно отличаться от прогулки, так что следите за анонсами. Ну а с вами был Максим, еще увидимся.